Добрый день, друзья! Сегодня у меня протестное видео. А вот перед вами сорт фиалки ПТ Первое Свидание. Уже до цветения моей фиалки. Она у меня цветет третий месяц, с самого начала января. Вот такие крупные цветы. Вы видите, около пяти сантиметров все были. Да, они сейчас наклонились, эти цветочки. Потому что это уже до цветания. Я хочу, хотела их сегодня даже оборвать, все цветоносы, чтобы оставить фиалочку на наращивание листвы. Но посмотрела вчера видео о том, что это плохая фиалка, очень невзрачные цветочки, цветет недружно под освещением и опадает, спускается вот так цветоносы и постоянно в опущенном виде. Хочу вам показать цветение своей фиалки во время полного цветения. Это было что-то. Огромнейшая шапка цветов, прекрасно все. Чем мне нравится эта фиалка? Розетка формируется самостоятельно, без вашего участия, абсолютно без вашего участия. И если здесь какие-то просветы, это говорит о том, что у меня очень плотная посадка растений. Очень плотно они стоят. Вот. Цветы все в шапке. Друг возле дружки. Никакого опадания. В общем, смотрите сами. Вот еще одна фиалка, которую уже я после первого цветения чуть не, не выбросила. Несмотря на прекрасные отзывы. Это у нас герцогиня, РС-герцогиня. Видите, как, какая розеточка немножко великовата. В первом цветении розетка вообще была растрепка. Цветочки почти не раскрылись. Я не увидела вот эту красоту. Вот такие бордово. военные напечатки на цветочках, цветочек. Тоже около пяти сантиметров, до 5. Вот, видите, какие они шикарные. Это тоже первым расцветал. Видите, какие они хорошенькие. Эти цветочки, пестренькие, набитые такие. На светло-зеленой листве они смотрятся просто шикарно. А я под первым впечатлением чуть не выбросила эту фиалку. Не слушайте. Отзывы в каждых условиях. Любая фиалка будет свести по-разному. Вот еще одна фиалочка, которую я чуть не выбросила. ПТ «Озерная фея». На одном из сайтов я нашла продажу фиалочки. Там было написано просто «Озерная фея». И я ожидала увидеть «Озерную фею» производство фиалковода, рюшики и так далее. И мне пришло по заказу прекраснейшее растение. Хорошая деточка. К ней претензий нет. Буквально через два месяца после того, как она пришла, деточка выпустила цветоносы и зацвела. И увидев вот эти вот шарики, бутончики, шарики, я сразу разочаровалась. Чуть Зачем мне это? Я хочу Рюши. Но вы посмотрите на эту озерную фею. Вот фото. Вот фото. На ней цветов больше, чем листиков. Вот это небольшая растенице. Вот так процвело. Поэтому никогда не слушайте отзывы других, о том, что это фу, растение нехорошее, так-то, так-то. Смотрите, когда покупаете, смотрите на внешний вид на фото продавца. Дальше только в ваших условиях растение сможет проявить себя как должно. Если оно у вас процветет так, что вам нравится, то о каких советах, о чем может идти речь. Хорошего цветения вашим растениям,